Недавно меня спросили, что делать и как, чтобы дети слушали и слушались. И слышали, собственно, воспитывающего взрослого. Обычно это родитель. Итак, есть общие рекомендации, конкретные рекомендации. Я начну с конкретных, потому что иногда выполнение этих вещей налаживает коммуникацию взрослый ребенок. Итак, первое. На мой взгляд, нужно всегда помнить, что мы разговариваем с ребенком и требовать от него неких пониманий и соответствий вашему возрасту и потребностям. Как минимум смешно и как максимум бесполезно. Соответственно, у ребенка незрелые многие психические функции. Они с годами вызревают. Собственно, мы получаем поэтому человека совершеннолетнего к 18, когда заканчивается формирование всех психических функций. Однако... Нужно за время взросления, за время созревания приучать ребенка к социальным нормам, к нормам поведения и тому подобного рода вещи. Итак, если вы хотите, чтобы ребенок вас слышал, мы сейчас имеем в виду маленького ребенка до 6 лет, то первое это привлеките его внимание к себе, чтобы вы понимали, что ребенок, на вас смотрит, либо вас слышит. Вы можете смотреть ему в глаза, либо понимать в его телодвижениях, что он вас слышит в данный момент времени. И то, что вы сейчас скажете, не будет в никуда, а будет донесено конкретно до него. Самый простой способ – это смотреть в глаза. Иногда простой вопрос. Ты меня слышишь? И... Добивайтесь ответа на этот вопрос, то есть чтобы ребенок сказал либо да, либо кивок, либо еще какое-то невербальное подтверждение того, что коммуникация возможна. Это первый момент. Второй момент говорить односложными предложениями, то есть убери игрушки, принеси воды, сделай то-то. Потом что-то еще и тому подобного рода вещи. Дело в том, что маленькие дети до трех лет, они не в состоянии выполнить две-три просьбы сразу. Причем дети до 6 лет тоже могут выполнять только двойную просьбу. Пойди, закрой дверь и вынеси мусорное ведро. И вот это пример двойной просьбы. Примеры взяты совершенно из головы. Вы решаете, что в состоянии делать ребенок, а что нет. Итак, предложения должны быть односложными и конкретными, если они содержат просьбу. Следующий момент. Добивайтесь выполнения просьбы. Для того, чтобы ребенок выполнил просьбу, снова возвращаемся к тому, понял он вас, либо нет. Это можно проследить, либо если он выполнил то, что вы просили, либо по тому, как он реагирует на вашу фразу. Можете повторить фразу, не меняя слов в предложении. Можно попробовать сказать то же самое другими словами. То есть ваша задача, чтобы ребенок понял вашу коммуникацию, принял это и сделал это. Соответственно, вы добиваетесь того, чтобы он сделал. Вот здесь очень важный момент. Не так редко бывает... Когда взрослый что-то запрещает делать, но если ребенок похнычет, потопает ножками, то вдруг оказывается можно. Иногда можно наступать через несколько дней. Допустим, ребенок просит игрушку несколько дней, и в итоге взрослый сдается и покупает эту игрушку. Казалось бы, мелочь, но на самом деле из таких мелочей в итоге складывается вся жизнь ребенка. Что получается? Получается, что Нельзя, становится можно при определенных условиях, причем определенные условия исходят из от ребенка. Соответственно, ребенок чувствует свою значимость, главенствующую функцию. И происходит такая вот химера. Вместо родителей у ребенка получается ребенок у родителей. И у таких детей очень часто в последующем возникают большие проблемы в личной жизни, большие проблемы в коммуникации с ровесниками, большие проблемы в профессиональном росте и тому подобного рода вещи. Потому что ребенок занят заботой о своих детях, которые называются родители. У него же такая великая миссия – забота о своих родителях. Однажды ко мне обратился молодой человек, которому было 27, и он говорит, давайте мою маму женим, у меня такое хорошее предложение за границу, я ее бросить не могу, я не забочусь. Вот примерно такое ждет вашего ребенка, если вы слушаете его, а не он слушает вас. Да, я понимаю, что бывают ситуации демократии, но тогда вы ребенку должны объяснить, почему вы что-либо сделали, чего сначала не хотели делать. Например, да, мы сегодня разрешаем тебе лечь, спать попозже, потому что завтра выходной день. И тому подобного рода вещи. Да, я понимаю, что для взрослых это очень просто, но для ребенка это важные вещи. Следующий момент это быть честным с ребенком. Если вы заметили, ребенок очень чувствует человека, который откровенный и честный. И часто он либо плачет, либо никак не реагирует, если человек ведет себя как-то неестественно с ребенком. Либо сюсюкается, либо пытается ему рассказать, что он его заберет или еще что-то. Ребенок не боится, что его заберут. Ребенок боится той маски на лице, которая вызывает у него непонятные ощущения. И это все, что нам непонятно, все, что мы не знаем и не понимаем, вызывает у нас в первую очередь страх. Собственно, такая реакция происходит у детей. Если взрослый не знает, как общаться с ребенком, задача мамы научить этого человека, либо рассказать, как это делается. Дело в том, что взрослому человеку все-таки имеет смысл быть взрослым в жизни своего ребенка. Я уже объяснила, почему ребенку не очень хорошо становиться в позицию взрослых людей, это его не развивает, это его помещает в вилку, когда, с одной стороны, ему хочется быть ребенком, потому что по возрасту он ребенка, ребенок, а с другой стороны, ему нужно быть взрослым, потому что без него, без его взрослых решений семья развалится, родители, что-то с ними произойдет, и он вынужден выполнять взрослые функции, которым ему свойственны. В неврологии очень много детей, у которых подобная ситуация в семье, потому что психика не выдерживает такой нагрузки и она просто рвется. Что свойственно ребенку для его возраста? К счастью, у нас есть такая вещь, как интернет, и это можно прекрасно найти тут. Есть такой ученый, как Выгодский, начало прошлого века, и он определил нормы развития для разного возраста детей и самое важное, что используют педагоги всего мира, это зона ближайшего развития, то есть норма для конкретного возраста и как ее можно понять и определить и зона ближайшего развития, то есть куда можно стремиться развивать ребенка. Например, если ребенок хорошо выполняет простые просьбы, принеси подай, убери и тому подобного рода вещи, можно вводить двойные просьбы. Закрой дверь и иди гулять. Убери игрушки и ложись спать. И тому подобного рода вещи. Сразу такие вещи для ребенка сложны. И в соответствии с возрастом своего ребенка вы можете посмотреть в таблицах, что он умеет, что у него нужно развивать, какие игры для него свойственны для этого возраста и как вы, как родитель, можете развить своего ребенка. Если мы делаем с самого рождения именно это, если мы приучаем ребенка к тому, что есть человек, на которого можно положиться, который может помочь и научить ребенка, как правильно что делать, а потом это спросить, то есть так называемый взрослый, то неудивительно, что когда у ребенка возникнут проблемы в переходном возрасте, а это тот же кризис достаточно серьезный, то, возможно, он придет к вам, возможно, он воспользуется советом взрослых, а не сверстников. Что я имею в виду? Дело в том, что в подростковом возрасте его ведущая функция, это тоже, кстати, выгодский, Ведущая функция – это социализация. И тогда, если он до 7 лет слышит и видит только семью и членов своей семьи, то в 10, 13, 15 лет он слышит и видит только ровесников. И либо значащих взрослых, очень часто это не члены семьи, когда ко мне приходят родители с детьми этого возраста, они очень сильно удивляются, потому что они видят, что я сказала, ребенку то же самое, что и они. Просто чуть-чуть мои слова другие, а воздействие моих слов на ребенка совсем другое. И они очень удивляются, почему меня ребенок понимает, а их не понимает. Дело в том, что в, данное, в данном возрасте ребенок даже не может понимать членов своей семьи, потому что это его отталкивает от социума. А я как чужой человек, представитель социума, и я появляюсь к картинке мира данного ребенка. Поэтому если мы с детства воспитываем детей таким образом, что они привыкли опираться на взрослых, то неудивительно, что в своей жизни они потом научаются тому, где можно брать советы, где можно брать нормальную информацию, кого можно слушать, и самое главное, как фильтровать полученную информацию от ровесников, от взрослых, от других людей, от семьи и тому подобного рода вещи. И таким образом мы воспитываем не просто ребенка, а самодостаточного, самостоятельного индивида этого общества. Собственно говоря, эта цель воспитания имеется. И это сделать достаточно сложно, если у родителей есть некоторые личностные сложности. Например, я знаю семьи, из которых уходил отец после рождения мальчика. Скорее всего, он не знал, как воспитывать мальчика. И когда он понимал, что он сам-то не очень-то мужчина, что он дать-то может? И тому подобного рода вещи. Поэтому не лишайте своих детей взрослых. И часто взрослые хотят, чтобы дети слушались, потому что они младше них, потому что я прав и тому подобного рода вещи. Для ребенка это, как правило, не аргумент. Ребенок точно так же прав, как и вы. И ему нужны эти аргументы. Как говаривает мой э, младший внук, э, двоюродный, а почему родители не делают так, как я хочу? У него возникают вопросы по этому направлению. И ему нужны ответы. Он очень любознательный, интересный малыш. И он хочет знать, почему действительно родители, несмотря на все его манипуляции, не поддаются на все эти манипуляции. Дети это не враги. И они специально для вас не устраивают какие-то нервотрепки и тому подобного рода вещи. И взрослый был на месте ребенка, а ребенок на месте взрослого еще нет. Так что это ваша задача – понять ребенка и понять, что делать в каждой конкретной ситуации. Если у вас большие трудности, внизу есть все контакты для общения и для консультирования вместе с детьми, либо личностные консультации, которые помогут вам стать хорошим взрослым для своего ребенка.